Итак, друзья, всем привет, с вами Поречка. Прямо сейчас идет и начинается уже финал турнира Queen Challenger, где будут сражаться Noxious и Life Coach. Поэтому я хочу для вас откомментировать эту игру. Я надеюсь, что вам понравится. Поэтому прямо сейчас игроки настраивают свои компьютеры, и мы вот-вот увидим это противостояние за 60 тысяч долларов. Все игроки от комьюнити уже... Покинули этот турнир, в том числе и российские, и украинские игроки. И вот остался только игрок из Германии, Лайф Коуч, который известен всем по своим долгим ходам, да, которые он обдумывает крайне долго. Но я пока вас переключу тогда на игру, а сам буду готовиться к стриму и дам немножко вам информации. Так, вот он я. Я возвращаюсь, ну и мы находимся на, собственно, этоком <laughs> не, не подиуме, а сооружении, которое сделали, наверное, проджекты у себя в, в Варшаве, в Польше, в своей студии. Я скажу, что получилось у них весьма неплохо. Ну и так, Green Challenger. Адриан Кой против Кейсима Хиладжи. Ну и посмотрим. Я так понимаю, снизу идет мулиган Лайфкоуча, потому что только у него я видел пехтуру, ну а сверху мулиган нокшился. Ну и давайте... Я пока хочу... Не то... Я видел их карты, да, я просто хочу посмотреть на них, так сказать, с общей стороны. Ну вот я могу сказать, что у Лайфкоуча не очень хорошая рука, ввиду того, что у него есть два медика потому что ты всегда хочешь иметь в своей руке какие-нибудь боевые карты, а не медика. Так, хорошо, Ненки. Ненеки пришла. Ну и если разбираться с руками игр... обоих игроков, то можно, наверное, сделать вывод о, о том, что все-таки у Нокшиса рука будет поярче. У него и две эльфийские наемницы, которые могут достать заклинания, которые требуются, опять-таки, для него, чтобы удержаться в этой игре. У лайфкоуча же все намного хуже. У него есть только одна башня. Да, у него есть присыла, с которой он может найти либо Рубайлу, либо, возможно, еще одну башню, либо Трибушет. Ну, насколько я помню, Трибушета у него нет. У него есть Бьянка, Лютик и Плотва. Ну и сейчас ход лайф-коуча Адриана. Давайте же посмотрим, что он сейчас сыграет. Остается у него 14 секунд. Прошу прощения сейчас, чтобы нам это дело не мешало. Вот так вот. Ну и лайфкоуч играет осадную башню. Напомню, что получает на 2, 2 единицы силы, как только любая карта становится золотой на поле боя. Ну либо выходит на стол, либо ее золотят специально. У Нокшеса есть вариант убить эту башню сейчас... Через двух лучниц, которые, ну, сила которых равняется пяти, а способность их следующая. Наносит 3 единицы урона. Соответственно, он, наверное, сейчас две, собственно, их и использует. Да, используется первая лучница из долблатаны. Барон, он все-таки решает, да, сыграть. Ну, это весьма рисковое, знаете, предприятие, мне кажется, для него. Играет он Чура, но Чур сейчас умирает. Башня, соответственно, видите, получает бонус в виде еще двух единиц силы, и становится с единицей тройкой. Так, но ну, сейчас нужно Чура убирать, мне кажется. Он уже, как видите, если посмотреть на его камеру, да, видно, что он уже устал так порядком. Наверное, после этого он, получается, сегодня сыграл два best of 5 матча, один из которых... В финале закончился в, ничьи, в ничью, да. Убил, убивает все-таки он Чура. Ну и у лайф -коуча сейчас перспективы все равно весьма призрачные на этот раунд, как мне кажется. Потому что, ну, посмотрите на карты у и на, на карты у Хенсельта. Ну, это просто небо и земля. Три золотые карты. Да, получается, в сумме они оба нашли три золотые карты, да. Но насколько эти карты хороши в первом раунде у белок и в первом раунде севера, это уже другой вопрос. И, ну и используется присыла для того, чтобы найти бойца синих полосок. Итак, собственно, как видите, вот в чем минус таких колод. Это авторская колода, да, где используется Бьянка и где используется... Три бойца синих полосок, которые комбинируются тут в принципе только с Енифер, да, и с Бьянкой. Ну, я имею в виду, если у тебя нет Бьянки, ты не можешь их достать никак, кроме как через разведчиков Рубайл, да, с двумя единицами силы. И, собственно, у него нету этой комбинации... На этот раз, на эту игру. Хотя все время, кстати, она у него была. Во всех играх он ее находил. То есть Бьянку и Енфера, они были у него стабильные. И вот он доставал двух этих самых полосок. Но тут используется Йорвит на полоску. Я не знаю, насколько это правильное решение. Возможно, стоит все-таки убить башню. Но Нокшис, видимо, про нее совсем забыл. Теперь у Адриана появляется возможность воскресить ее с помощью медика. Полевого медика. 4 единицы силы, как вы видите сейчас у него их в руке 2 ну и мне кажется, что вот я на самом деле уже которую игру смотрю на Челленджере, да, и я не могу понять, почему Брайан, она все время у них в руке и ее никто не пытается как бы накачать так, ну сейчас видимо Лайфкоуч хочет дать промолд да, посмотрите на дает он промолд, да Нокшиус все-таки стоило им, наверное, убить. Он почему-то решил проигнорировать и убил просто полоску. Но теперь он за это заплатит. Если у Нокшеса есть скорч, а у Нокшеса он есть, то этот скорч сейчас сжигает свою собственную пятерку. Мильва поднимает тоже пятерку и плотву оппонента. Вообще давайте, если по, ру по рукам обоих игроков пройдемся, да? я поясню для тех, возможно, кто не разбирается еще в игре, у Лайфкоуча сейчас есть два медика, которые воскрешают ему любой бронзовый отряд, который у него находится в отбое. Случайный, не любой, а случайный. У него есть также бедная пиктура. Вот три единицы силы. Она делает две своих копии, то есть суммарно это 9 единиц силы. Ненеки. Еще один серебряный медик, который может воскрешать с бонусом серебряные карты. Золотая карта Шани, которая воскрешает. Так карты, да, как забавно. Получаются карты, которые воскрешают карты. Ну, в этом весь Север. Ну, и Енифер, которая делает большую разницу в силе, но она ставит единорога, который наносит либо 2 единицы урона всем юнитам, либо прибавляет 2 единицы силы всем юнитам. То есть, надо, если у тебя больше юнитов, понятное дело, использовать ее в плюс силу, и она тогда дает огромный, огромное преимущество по силе. Ну, и там было сыграно... Мильва, да, была сыграна Мильва, пятерка вернулась в руку Нокшиусу, а лайфкоучу вернулась платва. Я не могу сказать, что это был хороший ход от Нокшиуса, он однозначно мне не очень понравился, потому что она, по сути, ему, Мильва, да, не дала никакого профита. А этот профит еще можно было, возможно, получить в каком-нибудь раунде, где лайф Коуч, например, начал бы низ карты. Так, давайте посмотрим сейчас наемница, First Light, используется способность Ралли, которая достает верхнего бронзового юнита, и убивается Пихтурщик. Конечно, позиции на камерах обоих игроков, они достаточно забавные, я бы их вам показал, да, но... Хочу сейчас показать вам игру полностью Используется медик, воскрешается боец синих полосок Он добавляет 2 единицы силы всем копиям, которые находятся в колоде То есть на данный момент, так как он уже выходил на стол И сейчас появился второй раз Бойцы синих полосок, оставшиеся в колоде, имеют по 9 единиц силы Что весьма неплохо, согласитесь Но вопрос лишь заключается в том, сможет ли Адриан выиграть этот раунд Потому что это, наверное, для него все-таки критично Так, что-то произошло, почему куда-то лайфкоуч отвлекся от своей позиции, вот этой задумчивой. Что-то написал, да? Ну вот зачем это Брайан в колоде, если ты ее так используешь? Нанести 4 единицы урона, а суммарно 8, да? Но используется на медика она. А почему он не использует э, тот же Гром. Ну, хотя тут, с одной стороны, дилемма, да? Если он даст гром, например, в бойца синих полосок, то его можно будет опять вернуть медикам. А вот это, что сейчас будет за плей, очень интересно и непонятный для меня. Неужели Лайфкоч хочет... Ага, Нокшис успел убить а Вот это я и пропустил. Но в итоге он все-таки... Тогда, получается, Нокшис сыграл отвратительно в этом плане. Ему, возможно, стоило наносить урон кому-то, кроме Пихтурщика. Не факт, что этот кто-то был на столе. Сейчас нужно возвращаться, знаете, в прошлой игре, отматывать ее. К сожалению, я не запомнил, что там произошло. Ну и у Нокшиса есть шпион, который может дать ему карту. Но в том числе тогда лайф-коуч получит 14 сил у себя на столе. Также у, у Нокшиса есть еще наемница за 4 силы, которая достанет ему случайную карту, специальную, точнее особую карту из, из его колоды. Я сомневаюсь, что у него есть лассерейт. Поэтому он, наверное, ее так не хочет использовать. да? Mm -hmm. Еще есть Саския, которая может тоже сделать большое изменение по силе на столе. И вот он ее использует. Лайфкоч сразу ее отмечает, если я видим в блокнотике. Минус и плюс урон. По минус одной единице урона всем вражеским отрядам и по плюс одной единице силы для всех своих. Ну и лайфкоуч делает золочение и огромный бонус получает сейчас осадная усиленная башня. 66 на 48. Я не знаю ни единого способа, как Нокшес сейчас может догнать Адриана по очкам. Но он решает стать шпиона и доходит чистое небо. Это явно не та карта, которую он хочет видеть у себя на топ-деке. К сожалению, он ее находит. И если сейчас еще одно «Чистое небо», то это просто ужасно, просто ужасно. Но ну, вот заходит девятка, как я и говорил уже, боец синих полосок. А, также есть у Адриана плотва в руке, но ну, у Нокшиса просто отвратительная рука. А, сами посмотрите, у него хоть эти небеса достанут юнитов, но не факт, что у нее тогда наемница достанет какое-нибудь заклинание, потому что его, скорее всего, нет. Попросту нет. Проверяет свой отбой лайф-коуч. Нет там особо ничего интересного. Медика 2 напомню, что у него вышло. то есть Но то, что вышло 2 медика, это никак не мешает ему иметь большое количество силы на столе, потому что у него есть серебряный медик и еще один золотой медик в виде Шани и Ненеки. 17 секунд остается. Ну я бы, наверное, посоветовал ему все-таки плотву использовать, потому что она все равно тогда в третьем раунде так или иначе появится на столе после золотой карты. А может быть он боится Кипрано-Вилли. карту, которая наносит 3 единицы урона базовой силе. Но, ну, видимо, сейчас как раз таки этот кипрано появится. Смотрим. У Нокшеса остался Кипрано-Вилли и король нищих. Он, безусловно, хочет сыграть и короля нищих, но это не имеет сейчас смысла, так как там... Играется Кипра, но убивает Плату, Хорошо. Но Нокшиусу надо выигрывать этот раунд, иначе он просто проиграет игру. Так, тут отличный ход от лайф-коуча в виде Ненеки. А... После этого воскрешения Ейвина, вражеского шпиона, который был поставлен... В прошлом раунде Нокшесом. И теперь этот шпион возвращается к нему же на стол. И дает Адриану карту. И какую карту? Какую карту дает он ему? Это Цири. Возвращается вам в руку, если вы проигрываете раунд. А этот раунд лайфкоч будет проигрывать. Также Нокшес сейчас не может использовать заклинание э, сожжение Скорч на английском. Ух! Даже испепеление можно его назвать. Ну и... Тут у нас весьма плачевная ситуация для Нокшиса. Я бы даже на месте лайфкоуча, наверное, разводил еще его на какие-нибудь карты. Не какие-нибудь, а те, которые у него остаются в руке. Ну, потому что он сейчас не, не может использовать Скорч, так как он сжигает его же ей вина. Что делать ему? Я я бы на месте Нокшиса, конечно, сдался. Но это финал, тут надо играть до конца, возможно, все, соперник может ошибиться, и играется эльфийская наемница, оттуда достается яд мантикоры но этот яд наносит всего лишь 4 единицы урона, как мало, как мало. Но это, знаете, это мало не в том смысле, что сейчас это как-то решает, да, это мало, потому что это, возможно, не то, что хотел достать Нокшис, да, там, по-моему, осталось еще, еще одно чистое небо у него точнее first light а, и он мог бы достать еще одного юнита тем самым прокрутив свою колоду но тогда иметь яд мантикоры так тут у нас сейчас будет играться видимо позолочение оно играется на бойца синих палцев но Адриан просто просто разводит на карты своего оппонента он... Он пытается выманить из него максимум ресурсов. В то же время Нокшис не может просто нажать пас, потому что тогда последует догон от Адриана в виде Ш Шани и Йеннифер, которые легко дадут банально даже тоже преимущество в силе без своих способностей. Да? Если он их просто разыграет, он уже догонит своего оппонента. Не говоря уже про способности этих карт, которые не менее сильные. Ну и сейчас, видимо, будет давать давать гром в своего ей вина. Я могу сказать следующее: что, видимо, лайф-коуч сейчас выиграет со счетом 2-0. Я также могу отметить тот факт, что Лайф Коуч выиграет в третьем раунде при любых тут обстоятельствах, потому что у него есть Шани, ну, играется Енифер с единорогом на. Снижение силы на, на 2 единицы. Как видите, у лайфкоуча ничего не отнялось в виде силы, потому что у него и нету бронзовых юнитов на столе. Он просто снял 10 единиц силы у оппонента. Играется наемница. И боже мой, сейчас просто Адриан может нажать пас. Ну очевидно, что он может нажать просто пас и выиграть так или иначе. да, Потому что даже если ничья по правилам Гвинта, а у, при... у игрока уже есть половинка короны, то он выиграет. Да, и Noxus просто в замешательстве он не понимает, что делать, он сжигает свой 13, показав тем самым этот скорч. И лайв-коуч ведет 1-0. Хорошая победа от Адриана. Его Хенсельт покидает этот турнир. И больше мы его не увидим. У Нокшиса же дилемма, стоит ли ему и дальше продолжать играть на. Скейта элях или, может быть, взять какую-нибудь другую свою колоду. Как мы видим, сейчас лайф-коуч смотрит на крах анкрайта, игроки начинают поиск игры. Задумчивы оба они. идет мулиган. Да, я был прав. Лайф-коуч взял. Скеллиги, но Anoxys продолжает играть на Скайтаэлях. У Лайфкоуча весьма своеобразная колода Скеллиги, также которая основана не только на понижении силы у своих юнитов, да, и как у того же, например, Пронео, там у него есть два просто диких медведя, которые снимает одну единицу силы любому юниту. Любому, не, не, точнее, не любому юниту, а только бронзовым и серебряным отрядам, которые не являются золотыми при вставлении на стол. Так вот, у лайфкоуча, насколько я знаю, этих медведей нет. Но у него есть а, другие карты, а именно бойцы, точнее, воины Анкрайт. Собственно, те же воины, которые появляются со способности его лидера, крах Анкрайта, да, только тут они у него присутствуют еще и просто так. Так как все-таки очень сильная карта является, а, имеет 9 единиц силы, и при выходе на стол теряет одну единицу силы. Но к третьему раунду она получает с 9 единиц уже 11. И при уставлении на стол это такая смелая десятка, которая имеет заранее эффект со сниженной силой. То есть синергирует с его картой Warcry, которая сейчас находится у Адриана в левом углу. Вот две самые левые его карты. Ну, Нокшиса опять неплохой старт. Есть Кипранвилли. Насколько я помню, у лайфкоуча есть плотва Платва. А Кипранвиле это карта, которая, собственно, и используется для того, чтобы убивать плотву. Возможно, сейчас стоит дать гром в этого самого берсерка, чтобы его не раскрыл лайв-коуч, Либо же дать Йорвита. Ну, так вижу это я, потому что давать лучниц из Блатана это решение весьма посредственное. Ну, используется Йорвит. Вылетает плотва из колоды. И он, оказывается, преимущество 10 очков. Что же будет играть Адриан? Вопрос в том, что у него рука весьма пассивная. У него не имеется еще медведей, но у него имеется возможность вернуть того медведя, который только что стоял на столе, с помощью жрицы Это карта, которая очень похожа на медиков Северных Королевств, которых мы видели в прошлой игре. Ну и Адриан пользуется этой возможностью. Очень он уж хочет этого медведя раскрыть. Он понимает, что это будет весьма мощный ход с его стороны. И тогда у него будет задел в виде этого же самого медведя на следующие раунды. Но нет, Нокшис говорит ему и убивает разъяренного Берсерка в очередной раз. Ну и что мы скажем? Что скажет лайфкоуч на этот ход от Нокшиса? Будет ли он использовать... Дрифу, которая находится сейчас у него в руке, это тоже медик на вроде Ненеки из прошлой игры, и серебряный, который позволяет воскрешать серебряные карты также. Ну и бронзовый, соответственно, тоже. Также давайте отметим то, что у лайфкоуча есть весьма две интересные карты. Во-первых, это гремист. Uh, он наносит по 1 единице урона всем своим юнитам, uh, не всем своим юнитам, по одной единице урона трем выбранным юнитам, а потом получает за это по плюс 3 единицы силы, ну то есть, как бы суммарно по 2 с каждого, да? И также у него есть холгер uh, блэкхенд, который отнимает по 2 единицы силы у трех отрядов либо у своих, либо у отрядов противника. И он действительно играет берсерка. Вопрос: а если сейчас Нокшис убьет и этого берсерка? Что будешь делать ты, Адриан? Нет, ну, конечно, всегда остаются опции в виде способности краха. Но это уже совсем другое. Ну, вот если он сейчас его раскроет, все, это очень хорошо для него, потому что он тогда сможет его и а, добавить ему силы с помощью мастера бронника, мастера брони. Дается Сайленс! Дается Саленс, Или же Лок а, в Гвинте, он так у нас называется, ребят. Лок это карта, которая... Не, точнее, не карта, это способность карты, которая э, блокирует что-либо у золотой карты, либо просто бронзовой карты оппонента, или же даже своей карты. И плюс еще раззалачивает ее. Ну и 10-10 счет. Гремисто играть, наверное, не хочется, потому что все-таки может быть скорч ответный. Ой, ой ой ой ой Добавляет две единицы базовой силы к своему разъяренному бесерку, который уже вовсе не разъяренный и воскрешать его-то и в следующих раундах не имеет, не имеет смысла, потому что ты его воскресишь, вот он сейчас восьмерка, из за способности с Кельги он получит плюс один, то есть будет девяткой, ты его воскресишь, и если ты его раскроешь, то есть нанесешь ему хотя бы одну единицу урона, то он же будет опять одиннадцать. Ну, то есть уже другим медведем, понимаете, это не имеет никакого смысла. Ну, конечно, тут я, в принципе, соглашусь с тем, что ему больше и некого усилять. Да? Там же у нас используется... Карта с 5 единицами силы, которая добавляет три единицы вашему отряду в руке. То есть это карта, знаете, которая в принципе она дает хорошее преимущество тебе не только на этот раунд, не только на этот раунд да, в виде 5 единиц это как раз -таки силы, но еще и задел на следующие э, раунды посредством вот этого бонуса в три единицы силы. Так, ну и тут Кипран Вилли играется на этого же Берсерка. Как же его хейтит. Ну тут все еще есть замечательная способность. Да, играется лидер Крахан Крайт. играется Войны Анкрайта по 8 единиц силы каждый. Ну и появляется синергия с Варкраем сейчас у Лайф Коуча, Очень хорошо. 40 на 30. Нокшису ну, нужен скорч. Вопрос, будет ли он его находить через э, наемника, либо он будет использовать свою способность и доставать оттуда либо скорч, либо короля нищих, который также еще остался в колоде. А зачем? Вопрос, зачем? Ведь можно все-таки это сжечь. Или он хочет сжечь что-то более сильное. Смотрите, он до сих пор не догоняет его по очкам. Соответственно, Коуч может в принципе даже сейчас нажать пас. Но он этого не сделает. Я объясню почему. Потому что у него в руках вот этот самый варкрай. Ему нужно его реализовывать. Иначе это две мертвые карты. Хорошо. Тут у нас идет... Лучник клана Броквард, насколько я помню. Хорошо используется наемница «Чистое небо». Оттуда выходит еще одна лучница из «Долблатаны» и наносит 3 единицы урона в этот раз кому? В этот раз она вообще 3 единицы урона, видимо, все-таки в он анкрайт. Но я не знаю, за что борется Нокшес в этом раунде. Ему будет больно. Вот что я вам могу сказать в любом случае, потому что у Адриана есть как Коралл, так и Варкрай, который добавит ему огромное количество единиц силы. Ну вот смотрите, прямо сейчас, наверное, и будет использоваться этот самый Варкрай. Удваивает силу всех ослабленных незолотых юнитов на вашей половине поля. На вашей половине поля, да? Отлично сказано. Итак, плюс... Ох, плюс 34 очка получает, насколько я... Если я правильно посчитал, Адриан. Ну и тут играется в ответ Саския. Ну, у Нокшица есть всегда заклинание сжечь, да. 56 на 53. Сас... Саски переворачивает эту игру, но тем самым она оставляет лайфко возможность сделать еще один варкрай вот на четверку и единицу, да. То есть это по... может добавить ему либо еще 5 единиц силы, ну, либо у него есть Хольгерд, который он также может использовать. Ну и отнять по 2 единицы силы оппонента. Также у него есть Коралл, который использует погоду ливень или туман на ряд соперника выбранный ряд соперника причем только на ряд соперника это весьма сильно но у Нокшиса стоит не забывать есть еще все-таки порх-то в пороховницах. есть и сжечь есть и эльфийская наемница которая может достать какое-нибудь заклинание есть и лучница Хорошо. Используется Коралл на второй ряд. И Нокшес теряет всю свои. Ну, может найти Чистое Небо. за Чистое Небо! Используется Чистое Небо. И Нокшес 60 на 62. Ему все равно не хватает. Адриан может сейчас просто нажать пас. Но я вижу, что он очень хочет забрать этот раунд. Так что для того, чтобы его забрать, ему, возможно, сейчас придется потратить еще одну карту. Ну и все-таки, как я и сказал, Адриан решает использовать этого самого Хольгерда Чернорукова. 68 на 54. Ну и Нокшус имеет возможность догнать его, только использовав Скорч, либо сыграть Короля Нищих, и оттуда выйдет какая-то карта, которая поможет ему нанести еще... Не нанести, а получить еще преимущество в виде 14 единиц силы. Ну, кстати, Король Нищих может это сделать. Итак, у него есть Брайан, Ейвин, Король Нищих и Скорч. И он решает использовать Скорч. Минус 15 единиц. 54 на 53. Лайфкоуч решает добирать этот раунд. И не сможет он его добрать, потому что Нокшис выигрывает этот раунд, но еще не выигрывает игру. 59 на 56. Первый раунд за Нокшисом и весьма неплохие перспективы на победу в этой игре. Что же, что же приходит, Адриан? Ну, это не очень хорошие карты, я могу сразу вам сказать. Используется вот разъяренный берсерк, он его может раскрыть. Вопрос, будет ли сейчас Нокшис сыграть до конца? На мой взгляд, не стоит этого делать, Нокшис посудит. Но против Скеллига тянуть тоже не очень хороший вариант. Если сейчас зайдет медик, жрица Фрей, да, то все будет очень плохо. Король нищих, пятерка, которая выросла с трех единиц силы за два раунда. Но у Нокшиса Мильва это не та карта, которая может, наверное, камбэкнуть эту игру. Лайфкоуч действительно думает, да, что ему резать. Но тут, по-моему, выбор очевидный. Король нищих, медик оттуда. Да. Вот тут понимаете, в чем загвоздка? мильва там может сделать пользу, да, но вопрос, что она вернет. Ну, мне кажется, тут все-таки, видимо, 2-0 для лайфкоуча, потому что очень хорошо табдек короля нищих. Это ну, одна из тех карт у него... Вы понимаете, что у него еще было 11 карт в колоде? И Посмотрите, посмотрите. Зачем он играет без серка? Почему он не играет другую карту? Он боится скорча? Это не та карта, которую стоит бояться. Ну и что ж, сейчас будет мильва. Нокшис хочет получить больше пользы с нее и решает убить короля нищих. Ну да, возможно, это та цель, которую стоит убить. Он, он сначала подумал использовать Брайана в жрицу, но потом понял, что это не очень хороший вариант, потому что, возможно... Есть чучело и на Короля Нищиха, оно тоже будет не менее полезно. Но ну, и сейчас 11 возвращается в руку Адриану, а Брайан возвращается в руку к Нокшесу. Вопрос, если у Нокшеса еще плотва? По-моему, она есть. И сейчас либо плотва, либо Брайан. Брайан! Это еще 4 единицы урона. Возможно, именно это спасет Нокшеса. Играется 11 на обратно на стол. Нокшес выставляет. Брайан, Нокшес дает яд Мантикоры, И это, это будет победа в этом раунде. 1-1, ребята, друзья, какая игра. Отличная игра от обоих игроков. Я могу сказать, что профессионалы действительно не зря были приглашены на этот турнир. Браво, Нокшес, молодец. Очень большой молодец. Он очень большой молодец. Супер. Просто супер. Это действительно финал. Хороший тот финал, которого мы, наверное, все с вами ждали. Это интересные, в принципе, матчапы. Ну и лайфкоуч, лайф видно, думает, где же я просчитался, что же я сделал не так. Ему возможно... Нет, он все делал правильно, ему просто не повезло. Если бы Нокшус э, с Мильвы достал себе Плотву, вернул себе в руку платву, вы понимаете, э, Мильва возвращает вам в руку сильнейшую карту, как на вашей стороне, так и на стороне оппонента. Если бы э, Нокшус, у него была на 3 единицы Брайан, и на 3 единицы платва. Если бы Нокшис достал платву, то она бы ничего не сделала. А так он смог сыграть повторно Брайана и нанести 4 единицы урона, плюс восстановить ту единицу силы, которую отнял ему лайф-коуч. Ну и Нокшас берет скельги, а лайфкоуч продолжает. Точнее, не продолжает, а хочет выиграть все-таки за колоду островитян. Есть у него «Дикий кабан морей». Интересная карта. Кстати, у «Нокшиса» тоже есть «Гремест», но у Лайв-Коуча есть и «Оквист», как вы видите снизу, потому что вот он неправильно, кстати, мулиганится. С моей точки зрения, все-таки ему стоит, наверное, сначала... А замулиганить медика, да, так как он не получит его тогда в руку. Вот, вот, ребята, это особенности гвинта, которые нужно знать, играя в него. Если вы, у вас есть э, повторные копии карты в колоде, и у вас, например, одна идет на выбор, и вы не хотите ее видеть, то сперва нажмите по этой карте и замените ее, тогда вы гарантированно те две, они уйдут вниз колоды, и вы их не сможете получить. Точнее, они не уйдут вниз колоды, они как бы э, попадут в черный список и уже больше никогда э, не будут у вас в руке. По крайней мере, я имею в виду, на, а, при выборе карт в начале игры это очень важно. Ну и Нокша сыграет через два медведя. Сейчас мы их, собственно, и увидим в действии. Ну и я думаю, Адриан сыграет шестерку сразу разъезжанного берсерка и, собственно, разбудит его. Сейчас. Увидите, как это сделают, потому... Нет, в прошлой игре все-таки это удалось сделать, но это не... Возможно, кстати, стоило Адриану Воскресить в прошлой игре другого юнита, и это бы как-то повлияло на исход. Ну, играется дракон Оквист, который через 4 хода наносит одну единицу силы всем отрядам на стороне соперника и возвращается к вам в руку. Тем самым вы как бы получаете преимущество по картам и плюс наносите урон столу оппонента. Ну и сейчас просто... Просто два медведя выставляются на стол и... Загвоздка заключается в том, что э, Адриан, он либо не сможет ничего сыграть, толкового в плане медиков, да, потому что медведи их просто будут убивать. Но ну, вот медведь сейчас просыпается, раз, и наносится еще одна единица урона. На самом деле это даже помогает лавку. Еще ему тогда не нужно наносить урон своим юнитом. Тут играется от а такая же ответная. Такой же ответный ход. Игроки Поза их, конечно, вот просто вот 10 из 10, как они думают. Нокшес еще, кстати, по ходу турнира во время одного из интервью, после победы в первом матче, он сказал, что, знаете, я попробовал как коуч просто взять и сосредоточиться на игре, и, блин, это действительно работает, у него получилось, и вот так вот Нокшес теперь новый лайфкоуч Гвинта. Лайфкоуч известен для тех, кто, может быть, не в курсе за свои очень длинные ходы. Тут играется лучник, наносит он урон только вражеским отрядам. И это нормально. Нокшес видно, как будто волнуется. Знаю, он сидит и нервничает. Так сейчас появляется плотва и наносится две единицы урона. Только не две девы. Только не две девы, наверное, думал Нокшес. Защитница из клана Друманд. При получении урона достает копию этой карты из колоды. Как видите, не получилось у Нокшеса комбинации. Теперь у него как бы... Да, он их скинул, одну одну из, по крайней мере. Ну, Адриан решает убить медведей. Brutal, Savage, Wrecked. Медведи уходят. По крайней мере... Если Нокшес не решит их воскресить, а воскресительных может либо с помощью сигардрифа, либо с помощью короля нищих, который достанет ему, очевидно, жрицу Фреи, которых у него в колоде 3. Играется защитница, Оквест наносит одну единицу урона, и видите, появляется еще одна. Ну вот, а если было бы, их получается у него э, в колоде еще не одна, а две, то он бы смог сейчас нанести урон вот этой вот, которая сейчас с 5 единицами силы, и достать еще одну. Ну, Адриана, видите, тут комбинация с королем нищим, Нищих, она очень сильна во втором где-то раунде, либо вот даже в первом раунде если тебе нужно воскресить какую-то сильную карту, в том плане, что ты используешь короля Нищих сейчас, а потом ты можешь как бы его еще раз вернуть с помощью Дрифы, да, потому что она позволяет воскрешать все серебряные карты и как бы два раза достать очень много карт, ну, сами понимаете, это... Большое преимущество. Тем временем у нас 22 на 20. Нокшес немножечко ведет, но отстает на две карты. Я, кстати, даже не заметил, как это произошло. Произошло это вот как раз-таки за счет но О Оквиста. Я могу отметить следующий факт, что... Возможно, Нокшесу все-таки стоит сдаться да в этом раунде для того чтобы победить в глобальной войне в которой к слову у него не очень-то и много шансов потому что все-таки медики на стороне лайф коуча они у него по крайней мере есть у нокшиса только два их сейчас у лайф коуча их четыре потенциально вот прямо сейчас четыре две жрицы одна Сигар Дрифа, и еще одна жрица с короля нищих последняя ну очень сильно задумался Нокшис. Вот у Лайв Куча легкое имя, его легко запомнить. Адриана, вот у Нокшиса я вот имя уже и забыл. <coughs> Сложно. Может быть, кто-нибудь мне подскажет. Используется Гремест на своих же юнитов И становится мощной силой в виде 13 единиц. Но ведь все равно не догоняешь. Зачем? Может быть, не стоит? Вот видно, конечно, что встал игрок из Канады. Посмотрите на него. Он просто сидит, смотрит задумчиво в экран. И кажется, он понимает, что... Делают уже какие-то слишком грубые ошибки, но все равно продолжает играть в этом раунде. Возможно, стоит просто расслабиться, да, и отпустить. Но дело в том, что у лайфкоуча все-таки рука, у него нет юнитов в отбое, да, и поэтому он не может этих медиков сейчас поставить. То есть, если он их будет ставить, он будет попросту терять карты. Очевидно, он этого делать не хочет. Используется Край, боевой клич, и 66 на 32 моментальное изменение силы в сторону лайф-коуча просто огромное. Ну и тут может использоваться герой тыгни, чтобы сжечь 20 единиц силы, но тогда опять-таки у Лайфкоуча появится возможность вернуть этого самого медведя. Да, не 20 единиц, но 13, у, прошу прощения, 11 будет вполне себе достаточно для того, чтобы закрепиться еще лучше на столе. 17 секунд, но что он решает нажать пас. 1-0 в этой игре. Первый раунд за лайф-коуч. Напомню, что счет по картам сейчас не по картам, в смысле, по количеству карт, а по сыгранным играм. 1-1. Для победы нужно победить на каждой из своих колод. А колод всего 4, одна из них. Блокируется вашим оппонентом в начале, вообще в самом. Собственно, вы на ней не можете играть. И вам все, что нужно сделать, это победить три раза на каждой из своих колод. Ну, для того, чтобы сейчас выиграть любому из игроков, достаточно два раза выиграть вот на скеллиге да, и на оставшейся фракции. У Нокшса, насколько я помню, был Радовит и Дагон. Догона, скорее всего, его заблокировали. Я, кстати, пропустил этот момент. Давайте посмотрим, потом уделим этому чуть больше внимания во время стадии между играми. Используется король нищих для жрицы Фреи и медведь. Появляется медведь. 12 единиц сил, 18-18. Самый момент для того, чтобы нажать пас. Нет? Вот есть много карт в лайф лайфкоуча для того, чтобы тянуть время в этой в этом раунде есть и Берсерк, и Семерка, да, которую можно раскрыть дополнительно, получив себе еще одного Медведя в отбой. Есть и тот же Оквист. И я напомню, что у него в третьем раунде а, будет еще возможность дать Сигардрифу и Короля Нищих. А Нокшиса, кстати, зовут Кейсин. Ну, Вполне возможно, это и Касим звучит на русском языке. Ну, давайте будем называть его Кейсим. Надеюсь, он не обидится. Ну и Кейсим решает сыграть, видимо, способность свою лидерскую. Лидерскую проявить свою способность и сыграть способность лидера, да. Подсказывает мне, что есть и второе имя у него еще. Первое имя это Кейси, а второе Александре. Замечательно. Вопрос, как же все-таки... Зачем, зачем, Нокша, зачем? Ты решил расбудить медведя. Он, видимо, не успел нанести еще одну... Да, да, да, вот он сейчас кивает головой. Он... Вы понимаете, что он хотел, наверное, сделать. Он хотел второму медведю тоже нанести одну единицу урона для того, чтобы... Он мог использовать эффективного Геральт Игни, который сжигает, уничтожает, вернее, любую карту, если сила в этом ряду больше 20. Ну, играется Оквист, выманивает, выманивает карты, лайфкоуч просто... Но возможно то, что сейчас стоит сделать, на самом деле я об этом не задумался, но это очень сильный ход. Если Нопшис его увидит, это сыграть Кипрана на Короля Нищих. Да, абсолютно верно, молодец. Но он будет уже 4 единицы силы, но он все-таки еще останется. Единица силы проверяет Лайфкоуч свой отбой. Да, Король Нищих все еще там. 33 единицы силы. Тем временем все-таки Нокшес смог закрепиться. И у него в том... Э у него также будет иметься вот эта комбинация в виде сигардрифы и карлянищих на следующий раунд. Это получается уже даст ему... Так, стоп, давайте посмотрим, что же тут сейчас произойдет. Уменьшает он силу своих медведей, блифуя и заставляя тем самым Нокшеса думать о том, что у него есть... Варкрай в руке, который удваивает как раз-таки силу отрядов на столе. Mm -hmm. Ну и, видимо, Кейсим это съедает, наживку, наживку съедает и решает убить медведя вот прям сразу. Но тут вопрос в том, хочет ли Лайвквуч просто идти до конца. Да, у Нокшиса тут есть, все-таки, наверное, выход. Он просто убирает ему платву из игры, больше она не появится. Ну, к слову, и нет уже золотых карт, но, возможно, если он тапдекнет, например, в третьем раунде эту самую золотую карту, то платва в 5 единиц силы уже не появится на столе. Кстати, у лайф коуча платва-то в отбое, правильно? Правильно. Помню. Очень много игроки проверяют свои отбои в игре на Скеллиге, да, и вот эта операторская работа, она просто заставляет твои глаза твои глаза, знаете, истекать кровью. Так и тут играется Гремест, хорошо, Нукшес идет. Слушайте, на самом деле я не уверен, что это но он, понимаете, он хочет, чтобы Коуч нажал пас, да, и оставить себе комбинацию в виде Краха это плюс Варкрая в руке. Но Коуч все это понимает дело и сейчас будет играть даже. Дальше. Или не будет играть дальше. Все-таки, просто если он не будет играть дальше, то тогда у Нокшиса имеется, как бы это смешно не звучало, но 32 единицы силы на следующий раунд. Используется медведь. И вот сейчас перед Кейсимом стоит очень сложный вопрос. Что же ему делать? А делать ему нужно следующее, видимо сдаваться, потому что выходов тут без использования способностей лидера и Варкрая у него нету. Либо сейчас просто использовать боевой клич, то есть Варкрая на вот тех юнитов, которые есть на столе. Это много, да, и лайфкоуч после этого нажмет пас, но вопрос тогда, а выиграешь ли ты игру? Тут надо, наверное, на мой взгляд, либо рисковать. Либо в любом случае проигрывать просто вот уже в следующем раунде. Да? То есть, неважно, что ты сейчас выиграешь. Ты все равно ты знаешь, что ты проиграешь в третьем а, раунде, потому что ты тратишь огромное количество ресурсов для того, чтобы остаться в этом. Ну, используется врг 76 на 39. Я думаю, тут уже Адриан понимает, что, наверное, не нужно использовать карту. Еще на одну он мне своего оппонента не, как бы сказать, не разведет. Да, ну эти просто пас от него. Сейчас у него еще и Сигар Дрифа, и жильца фрей, Они все получат бонус в виде единицы силы из-за способности с Кельги. И тоже Король Нищих он получит тоже еще одну. Будет уже двойка. Но ну, ему даже не надо воскрешать э, Короля. да, Ему достаточно... А тут заходит Корал. тем временем. Может быть, все-таки Лайфкоуч как-то ошибется. И это самое Корал выиграет ногу свою игру. Но плотвы у него уже не будет. А это очень-очень важно. Плотва пятерочка находится залоченная, то есть заблокированная В отбое ммм. Ну и играется Способность Антрайта, потому что Нет смысла показывать Коралл Так как все-таки э, Если ты играешь Против опытного игрока, он понимает Если у тебя осталась одна способность, значит это всего лишь 16 единиц силы, ну и тут просто Используется Ходгерт, нанести 2 единицы урона Третью он не наносит, так как третьего юнита Нету, ну Нокшес понимает Да, что ему надо Коралл в последний ряд давать ну и тут лайфкоуч просто как бы, если бы он, если бы у него не было вот этих самых медведей, он просто дает медведя без всяких вот шуток, игр и 2-1 в пользу лайфкоуча. Flawless victory. Да? Ну и давайте все-таки сейчас обратим внимание, какие колоды заблокировали игроки друг к другу. Я вот как-то упустил этот момент. Но, видно устал, он действительно устал. Uh, мне кажется, они немножко не продумали с форматом турнира, потому что вот uh, Нокши, так заблокирован у Нокшиса догон, а у Лайв Куча заблокирован Брувергок. То есть у него есть догон, это одна из самых сильных его колод, я думаю, потому что ну просто монстры на поедании своих юнитов и есть самая сильная колода на данный момент в игре, ты ничего с этим не можешь поделать, либо с либо монстры с чем-то тебе придется столкнуться на турнире. Нокшес устал, это видно. Да, Кейсим, Кейсим, Кейсим. Александра Кейсим, ты устал. Ну и Нокшес берет Родовида. Лайфкоуча отделяет одна игра от победы. Нокшеса две. Ему нужно выиграть. И на колоде Родовида. И на колоде с Келлигой. Но он решил сейчас взять Родовида коуч уже достаточно выбить его на очень сильной колоде монстров. И плотва заходит, но опять же, друг мой, я уже объяснял не раз и своим зрителям на трансляциях, и в целом, что нельзя так мулиганиться. Ну, в принципе, он отделался еще, знаете, малой кровью, можно сказать. Ну, а ногшист тут будет играть а если разобраться по матчапу, он будет как раз-таки, по идее, играть на той колоде, которая должна разбираться с архетипом лайф -коуча. То есть монстры на поедании, они очень сильно зависят от того, вот от вот этих первых вот ходов, Зависит, будет зависеть все. Если Нокши сможет разобраться с этими отрядами, которые запускают вот этот конвейер монстров на поедании, да, то тогда... У Адриана просто вот не останется вот этого самого пара, да, для движения его огромного поезда, который будет вести его к победе. Ну вот и сейчас первая карта в Run Warrior, в Run Vine, которая через два хода поглощает юнита справа от себя. Суть на этой колода состоит в том, что ты используешь огромное количество карт, которые как-то связаны либо с поглощением, либо с выдачей бонусов да, за эти самые поглощения ну и сейчас может использоваться Драук, Драук, Драук друзья, для того, чтобы убить и Чура, и Плату Драук, напомню, наносит 7 единиц урона случайных, которые тут распределяются весьма не случайно бум-бум-бум ну и Нокшес огорчен он... слушайте, видимо Драук у Айфкоуча тут весьма вот понятным причинам и находится. Ну и Кесим сейчас, наверное, хочет убить этого самого Врана воина. Понимаете, проблема колоды монстров в том, что против нее очень тяжело играть. Тебе нужно иметь и много силы вроде, да, и много карт для того, чтобы справиться с картами оппонента. А вот он как раз-таки очень много вкладывает не просто в получение силы в первом раунде, да, а он очень много инвестирует в будущие раунды. Вот видите, вот этого маленького вроде бы накера 3 единицы силы, да, который сейчас уже стал 4 единицы силы за счет того, что карта съела другую карту. Лайф коуч, наверное, хотел съесть платву. Кстати, он ее и съел, так как она была единственной карты в отбое и у Нокшиса Теперь уже и плотвы не остается. Гуль поедает карту перманентно, то есть она больше уже не будет присутствовать в этой игре. Он просто съел сейчас эту несчастную лошадь, которая появляется при выходе золотых карт. И все, все, больше ее не будет. Так вот, продолжу свой, разговор, свой монолог о том, почему же так сильна эта колода, на которой сейчас играет Адриан. Ты... Усиляешь вот этих самых накеров А их способность следующая При том условии Что эта карта не была сыграна последней да, Либо ну, в виде способ... Ввиду способности монстра да, То ее копия при смерти Появляется на столе Копия из колоды, да, я имею в виду, И получается, что ты вот ставишь одного Сейчас, да Во втором раунде у тебя появляется новый Который также все это время Усиляется, пока ты поедаешь отряды И Еще в следующем раунде последним, в третьем. У тебя появляется следующий. И, в общем, вы понимаете, да, вы очень много инвестируете не только в победу в одном раунде, а еще и в усиление, как бы, своей армии, <laughs> если можно так выразиться на следующие раунды. И это делает именно эту фракцию вот крайне сильной и неприятной для, собственно, встреч против нее. Ну и у Нокшиса, видимо сейчас стоит дилемма, да, что ему делать вот продолжать играть, когда он вроде как выигрывает по силе, да, либо пытаться как-то доставать карты из своей колоды с помощью того же короля нищих который достает ему сейчас разведчика еще одного, либо, насколько я понимаю присцилу, если тот то использует, к сожалению не удалось мне посмотреть за родовидом Нокшиса в полной мере, да, то есть я, я видел, как он на нем играл, но как-то не удалось рассмотреть все карты в предыдущих матчах, я имею в виду. Так что не могу сейчас точно сказать, использует ли. Но ну, тут играется оператор, создает копию карты в, в руках обоих игроков. Ну и Life почему-то решает, что, наверное, Кима лучше. Кстати, у него а, вообще нету главоглазов огромных главоглазов это, ребят, та самая карта, которая заставляет эту колоду играть и побеждать. А, собственно, когда у вас какая-то либо карта съедает другую, этот самый огромный головоглаз дает вам троечку, то есть маленького головоглазика, да. Соответственно, так и разгоняется вот этот вот огромный паровоз под названием монстр на поедании или пожирании. Ну и, понимаете, тут даже дело не в том, что Нукша сможет его выиграть, да, вот по картам или как-то. Еще каким-то образом тут не карты решают против этого соперника. Против этого соперника решает то, сколько у него накеров осталось в колоде, сколько силы у него перенесется на следующий раунд. Если у него ключник, который... Это золотая карта, которая сворует твою карту из отбоя, да? Это как медик, да, только воскрешает из отбоя оппонента. Ну и вопрос. А получится? А получится ли тут потом тогда дожать этого самого монстра. И Адриан играет ведьм. Это, собственно, 20 единиц силы, которые вот просто так появляются на столе. Совершенно случайно появляются на столе. У лайф-коуча. 45 на 22, тем временем. Так, что-то с трансляцией немножко она мне подгрузилась, прошу прощения. Ну и лайв-коуч сейчас съедает просто, вот, наверное, платву, да, потому что она... Появится еще раз. Тут, тут, тут поедание работает не как гуль, да, не, не уничтожает карту, а просто отправляет ее в ваш отбой. Ну и 46 на 45. Именно то, что и нужно было Адриану получить хотя бы небольшое преимущество, пусть и в одно очко, да, но для того, чтобы сопернику пришлось все-таки еще отдать одну карту, еще одну карту, Возможно, стоит сейчас даже сыграть вот эту самую Киму, да, на какую-нибудь свою карту, такую слабую, для того, чтобы ее отправить в отбой. Вот, например, на ту же четверку, да, потому что разведчики уже больше тебе ничего не достанут, так как у тебя все копии имеются на руках, да, видите, у него два 3 бушета и две баллиста, они на столе. А еще по одной копии этих карт имеются у него в руке. Ну, Нокшес почему-то решает съесть баллисту, ну, ладно. Мне, на мой взгляд, тут лучше было четверку съесть лучше, которая стоит в даль... дальнобойном ряду, ну и Требушет и стреляет. Очень хорошая карта, которая тоже позволяет тебе играть затяжные вот эти первые раунды, да? наносит по одной единице урона каждый ход, а когда их у тебя стоит три, это все-таки по три единицы урона каждый ход, весьма и весьма приятно, скажу я вам. У лайфкоуча так Так, а вот это вот интересно. Сейчас играется способность лидера у Нокшеса, и он блокирует этого накера, но, но лайфкоуч может его разблокировать обратно. Но он получается, видите, он его разблокирует, да, с помощью карты, но ничего не делает, он не получает силы. Он просто использовал карту заклинания, да, спас своего накера, но больше он не сделал ничего. К слову, если лайфкоуч хочет получить еще больше силы себе на стол, он вполне может съесть вот, этим вот, э, вот этой вот кимой, да, он может съесть накера вот эту тройку, и появится еще один из колоды, следующий. Но у лайв-коуча их осталось всего два. Тут вопрос, он хочет выиграть в 2-0, в, э, в 2-1 эту игру. Но что-то, знаете, мне все-таки подсказывает, что лайфкоуч сейчас, скорее всего, просто выиграет 3-1 у Нокшеса. Очень жаль, очень интересные финалы, как по мне, и стоящие для просмотра. Почему Шани? Просто Шани используется на баллисту, не на накера же ты сейчас будешь ее давать, потому что носить 3 урона накеру ты же не будешь, правильно? Потому что появится еще один. 62 на 40. И Нокшес думает, что сыграв Шани, он делает неплохой ход, но я Могу сказать, что этот ход был весьма посредственный. Напомню, что у Лайфкоуча еще остается способность лидера, а именно Дагона, которая может дать как погоду в любой ряд, так и использовать чистое небо для того, чтобы достать какого-либо юнита, ну не какого-либо, а верхнего бронзового юнита из колонны. 62 на 40. Если он сейчас использует Экиму, она ему не даст ничего. Он просто хочет перенести 14 силы на следующий раунд. Правильно я понимаю? Ой, как стреляют эти трибушеты! Просто два раза сейчас они попали в эту же самую Экиму, которую лайфкоуч только что поставил на стол. Ну, это, конечно... Вот оно, вот оно. Случайность и рандом. Ну, на самом деле, это тут не так критично, да, но бывают ситуации, когда, например, у тебя есть идеальные там, вот, идеальный Геральт Игни или идеальный Скорч на какие-то карты, и этот Требушет стреляет, там, в одну из них, и, получается, их сила становится равной. но шест задает еще одну карту, еще одна баллиста уходит в никуда. Лайфкоуч может дать просто романтию в последний ряд а, нет, стоп, у него стоят ведьмы Не все так просто, мой милый друг Даже если сейчас ты даешь Кейрену То ты получаешь 3 единицы силы в виде платвы Которая появляется из твоего отбоя Также ты получаешь Еще, возможно, там 6 или 7 единиц силы в виде накера Если ты съешь, конечно, этого накера Ну и в принципе все То есть Кейрена-то, по идее, не хватает тут Я могу сказать, что его и не хватит Смотрите, сейчас появляется платва, да? съедает ведьму. Он выигрывает только с использованием двух карт, а именно еще и ароматия. И знаете, вот сейчас вы, видимо, и увидите, друзья мои, вместе со мной силу вот этих самых монстров. Почему же, лайфкоуч, ты все-таки не хочешь съесть накера, если ты собираешься выиграть Нокшуса 2-0? Сейчас пойдет э, погода в последний ряд, а именно ливень. И Нокшус, кажется, это понимает. Ему нужно нажимать пас, но друзья мои, если он нажмет пас, он проиграет эту игру. 22 единицы силы золотые стоит у лайфкоуча. И хватает ли ему 12 и 10? 22. Конечно, хватает. Аромантия в последний ряд. И легкая победа в этой игре. И мне кажется, я уже знаю имя финалиста. Но давайте все-таки досмотрим до конца. Используется ливень, ливень, 49 на 52, три бушеты совсем чуть-чуть не достреливают одну единицу урона. Как же обидно должно быть сейчас Кейсему. я яй-яй-яй-яй, и сейчас появляется Накер на 9, который еще один приходит, но это не важно на самом деле. И приходит Арахнос. Но сейчас Лайфкоч просто нажимает пас так, слушайте, подождите, у Нокшиса еще есть шансы. Он может еще остаться в этой игре при удачном стечении обстоятельств, а именно при таком, в котором медики будут ему доставать очень хорошие карты, а именно баллисты, которые наносят 3 единицы урона. Это будет лучший вариант. Ой-ой-ой, все-таки, вот если бы сейчас лайфкоуч не зашел накер, все бы было у него супер отлично. Понимаете, у него бы остался еще один в колоде, и тогда даже если бы Нокшес его не перебил, лайфкоуч бы просто нажал пас и достал еще и этого накера а, в следующем раунде. Но так он у него в руке, и ты как бы ничего вроде не можешь с ним сделать, да? Он вроде 9 единиц силы, а он хочет давить его до конца. Это может быть плохой идеей, я могу сразу сказать. Но -то тогда нужно сейчас будет стать, Ой, как же он свои глаза растирает. Видимо, он уже совсем устал сидеть в этой компьютерной игре под названием Gwent Life Coach. Решается играть? Решается играть огромного гологлаза. Теперь у него этот самый гологлаз. Он решает его играть. Я объясню почему. Потому что способность монстров оставляет одну карту у вас на столе, которую вы сыграли последней, именно из руки. То есть, он ее сыграл. Да, Нокшис решает играть по вэлью. Просто полное вэлью он играет Требушет. лайфкоуч понимает, что тут, наверное, ему надо нажимать пас. Но, возможно, он хочет убить Нокшиса в 2-0 и сыграть Накера. Но нет, нет, нет. Трибушет стреляет, играется Ненеки, воскрешает. Что же, на короля нищих, наверное, в присылу? Присцилла! Чистое небо! Нет, нет, ну тут, наверное, надо не горчиться, не надо использовать чисто небо. Возможно, это тебе типа, принесет разведчика, которая дает 4 единицы силы. Нет, она приносит медика, еще одна баллиста, достается медикам. 3 единицы урона по арахнусу. Хорошо, и два медика у Кейсима остаются на следующий раунд. Это очень, очень хорошая возможность для него выиграть эту игру и сравнять счет в этом противостоянии. 1-1 по раундам. Очень напряженный момент. Остается... Остается главоглаз, может еще раз лайф... О, Енифер приходит, как же хорошо, Кэсси, медик. Медик, баллиста, еще одна. Нет, плохо. Экима, это не то, что тебе нужно. Меньше юнитов для тебя. Сейчас, если сейчас не баллиста, как же все будет плохо? Тогда появится вот этот главоглаз на три. БАЛЛИСТА! Не, убей, убей. Убей же. Убей же. Да, да. Не нужно жадничать. И Нокшас Невероятно, невероятно. Больше не остается накеров и лайфкоча в невероятном противостоянии, я бы сказал, выигрывает и сравнивает счет в этой битве 2-2. И мы сейчас увидим третью, нет, вернее, не третью, а пятую решающую игру Гранд-финала Green Challenger. Я потрясен. Нокшас тоже, видимо. Он очень устал. Он очень устал, он сегодня сыграл Best of 5 матчей, но Life был в тех же условиях, с, с правда с тем учетом, что отдохнул он чуть больше. Остаются у Нокшеса с Келлиги, а у Life а на поедании в, в, с лидером Дагоном. У Нокшеса же лидер Крахан край Нокшес, видимо, компьютер очень мозолит его глаза, либо там очень ярко, но мне кажется, что ему плохо. Принесите ему воды, пожалуйста. Кипран Милли на заставке как бы намекает, будет ли он сейчас у для того, чтобы бить Накера или нет. Кстати, Лайфкоуч не использует Накера Воинов, да, для того, чтобы вот создавать копии этих Накеров. Накер Воин создает копии вот этих маленьких Накеров, которых вы видите сейчас на экране. Не могу сказать, что они замечательные, потому что они вовсе не замечательные. Так, хорошо, хорошо. Смотрим пока на мулиган, но я люблю смотреть больше на целую картинку, когда ее уже видно. Это, Тима, ой-ой, лайфкоуч, если ты сейчас еще разок это сделаешь, а именно попробуешь поменять какую-нибудь карту, ты вполне возможно возьмешь себе и вторую ведьму в руку. Лайфкоуч не решает играть без накеров, и, возможно, это... Неплохой ход, потому что, как вы видите, у Кейсима все-таки есть Кипран Вилли в руке, который наносит 3 единицы силы. А напомню, в чем как раз-таки и заключается мощь этого самого Кипрана. Вот ты ставишь Накера, да, он использует его, наносит 3 единицы базовой силы, но Накер, Неважно, что он получает усиление, да, у него три базовые силы, а вот это усиление, это... Э Бонус в виде, знаете, зеленой силы. Это зеленая это не базовая. Это просто именно вот сила улучшенная да, отряда. Поэтому надо ее учитывать. Надо учитывать, что базовая сила это базовая сила. И так как Кипран снимает три базовых, он просто убивает накера. Соответственно, после него ничего не появляется в следующем раунде. Играются ведьмы. И получают по одной единице урона каждая. Но, сейчас мне тебе жалко. Но вот он действительно выглядит каким-то супер уставшим, в отличие от того же лайфкоуча. Я не знаю, ну, ну, может быть, мне так кажется. 16 на 17. Mind Games начинается прямо сейчас. Но, ну, возможно, стоит сыграть второго медведя, да? Для того, чтобы вот. Ну, вот смотрите, в отличие от предыдущей игры, у лайфко сейчас очень хорошая рука. У него есть и два огромных головоглаза, и два Врана воина, и две Кимы. Кстати, всего по две совпадения. Не думаю, что это сейчас у нас будет. Оператор, оператор. Создается копия карты. Лайв ну, выбирает менее жадный вариант, но более рискованный в том плане, что он умирает от Геральта Игни. Хорошо. Вран ран Войн, конечно, та карта, которая Нокшесу, например, в этой игре не дает абсолютно никакой пользы. Так как она съедает юнитов, а ты играешь через усиление в виде боевого клича. А для этого тебе нужны юниты с красным показателем силы, то есть уменьшенным. Вранжа же будет получать усиление. То есть это тебе неинтересно. Это, конечно же, про Кейсина. Но он может сейчас сыграть э, Врана вот, правее всех вот этих вот дев во втором ряду. И это, в принципе, вот... Ну, да, сначала можно сказать, он его может просто сбросить сейчас с помощью мышавура. Мышавуру, возьмите две карты и сбросьте две карты. Сбрасывается вран ран воин, сбрасывается медведь. Кейсим считает, что медведь ему уже не понадобится. Дикий медведь. Ну, тут, конечно, в этой игре преимущество за коучем. Видите, он только начинает выставлять свою вот это вот комбинацию, если ее так можно... Наверное, не... Почему? Ее так можно назвать, да? И вот сейчас уже, в отличие от той игры на родовити у Нокшеса уже нету столько контроля. И он, видимо, это тоже понимает. И сейчас, если лайфкоуч просто съест и кимой одного юнита своего, будь то оператора во втором ряду или какая-либо из ведьм, то он уже сразу достанет из своих главоглазов ма маленьких, если они у него, кстати, есть. Вполне возможно, что их нету. И тогда запустит вот этот вот паровоз, появится, по крайней мере, в любом случае, два главоглаза на столе точно. А если у него есть еще и мелкие просто в колоде, то тогда это еще 9 единиц силы. <coughs> Используется способность лидера. Вы знаете, Нокшес тут, он как бы... Он уже в такой ситуации, что он понимает, что ему как бы надо выигрывать, но он также понимает тот факт, что его оппонент, ну, то он его догонит, да, и даже через две карты, и даже через три, и будут у него тогда проблемы потом. Возможно, знаете, лайфхоуч все-таки пожанничал, вот, скопировав с помощью оператора двух воинов вранов. Возможно, стоило скопировать огромного глаза. Может быть, это дало чуть больше не только пользы в следующих раундах, да, но и какой-то более, не знаю, защиты, да, тут понятно, что ты играешь против Скеллиги. у них не будет много контроля, но у них будет много. Точнее, у них не будет много контроля вот мелкого, да, там на вроде грома Альзура или вот этих баллист или трибушетов, да, у них будет там такие глобальные ремувалы, на вроде Геральта Игни, на вроде Коралл. То есть больше у него ничего не будет. Тогда бы можно было бы взять спокойно, ну и что, куда идет этот кипран, куда идем мы с пятачком, а куда он нанес ведьму? Нокшас, нокшас, ты же, наверное, все-таки спишь. Ну и достается ли Глоглаза из колоды? Нет, Лайфкоуч играет без Глоглазов. Он сейчас схватился за голову, как будто он что-то... А, он подставился под Геральта. Игни минус 20. Минус 20, друзья. Как же он подставился. Я сам и не заметил, как он это сделал. А вот Кейсим отлично это заметил. Он минус 20 просто уходит со стола у коуча как будто их тут и не бывало. Просто... Знаете, как выходит, когда Геральт на стол, он говорит, никак вы не научитесь. Так вот, лайфкоч взялся за голову, возможно, он понимает, что это сейчас может стоить ему игры. Но на самом деле, давайте будем оптимистами. Не будет это ему стоить игры, потому что монстры на поглощении крайне сильны. Наверное, стоило лайфкоучу оставить, конечно, все-таки накера у себя в руке, да? Тогда бы он сейчас хотя бы уже имел следующего. Посмотрите, просто у него... А все, он не может продолжать, у него нету паровоза. Он не может его двигать. И Нокшес, если вот этот Геральт Игни сейчас, конечно, выиграет ему игру, но лайфкоуч, видите, пятнашка остается. Так, тут у нас гуль. Вопрос, что он будет есть? Если он будет есть из отбоя лайфкоуча, то это три медведя у Нокшеса? Да ладно! Ну, это просто билдер нового поколения. Серьезно. А понимаете, в чем вот загвоздка против как раз... Смотрите, вот это конфи монстры, Куч схватился за голову, но почему он это делает? Он не проигрывает эту игру, он проигрывает как бы, эту, этот раунд, но это не игра в целом. Я не понимаю, почему хвататься за голову, у него все отлично, он выигрывает на две карты, у него есть еще неплохие комбинации. У него 15 на столе стоит в конце концов, которая может остаться и на следующий раунд, если бы Нокшис нажал пас, понимаете? Поэтому ты не можешь нажать пас против монстров. В отличие от других фракций, у них что-то остается на столе. И у Адриана остается 15 с прошлого рана, Как забавно все-таки да получилось. Жог-то там Нокшес здорово, но вот этого в он буквально поставил. То не так-то и поздно, да, он поставил его рано. Но вот это оказался именно последний юнит, который был разыгран из-за руки, и который остался после сажения тех самых отрядов Геральта Мигни. Нокшес думает, думает, что же мне делать. У лайфкоуча есть еще и способность догона, он может использовать ее для того, чтобы снизить силу карт на какой-либо стороне у Нокшеса, и он нажимает пас. То есть, а, ну я понял, он развел просто лайфкоуч на вот эту самую пятерку. Ну лайфкоуч сейчас может поступить умнее, он может съесть Кимой вот эту 15, и это будет хороший ход, потому что Геральта Игни у уже нету. Возможно, стоит отдать эту 16, лайфкоуч Адриан, она тебе не пригодится прямо сейчас. Просто... Стой! Можно сделать лучшее? Можно ли сделать лучшее? А именно съесть... Он может съесть Враном 15 и поставить его в первый ряд и киму, И тогда в конце хода новый Вран съест эту же и киму, которая будет на 21 единицу силы. И у лайфкоуча останется 26. Адриан, неужели ты не видишь этот ход? Видит. Все, он видит его, да. Он его видит. 26 единиц сил остаются у лайфкоуча на столе. Ну, не 26. Прошу прощения, там медведь нанес одну единицу урона. 26. Это очень много. Это очень много. Это огромный урон. И у него есть ключ, которым он может воскресить какую-либо карту из отбоя оппонента. А у Нокшиса там карты весьма неплохие, скажу я вам. И заходит еще глаз который надает ему комбинацию. А у заходит карта, ну, наверное, которую он меньше всего хотел видеть в себя... Это разъяренный берсер, который за два раунда уже усилился на три единицы, на две единицы силы. Эх. Сказал бы Геральт. Эх! Пушишки! Ну, посмотрим. Может быть, сможет еще Кейсим выкрепкаться из этой вот игры. Все-таки преимущество как, по картам он себе вернул. Но тут надо здесь Сигардрифу играть, да, потому что чтобы нужно максимальное. Преимущество по картам. Мне кажется, или Нокшист там уже просто спит. Кейси, просыпайся. У тебя финальная игра. Есть шанс еще выиграть. И будет сейчас прям сразу играться ключник, который достает платву. И достает еще медведя на 13. Это то, что хотел воскресить Нокшист. Ну, друзья, я думаю, почему не используется... А, ага, у него есть Warcry. Хорошо, хорошо. Возможно, это еще не конец. Возможно, я зря хороню этого парня так рано. Но кандалы сейчас будут использованы на медведя. Как же хорош лайфкоуч. Действительно, все-таки вот видите, ребят, никогда, никогда не торопитесь со своими ходами, потому что к вам может прийти в голову какое-то оригинальное решение, Проблемы, которые, например, возникла у лайфкоуча во втором раунде. И он, грамотно подумав, реализовал эту саму проблему в оптимальное для себя решение. В виде 25 единиц на следующий раунд. А я вам скажу, это многого стоит в гвинте. Принять оптимальное решение, знаете, путем даже какого-то небольшого риска. Ну, в виде отставания, например, в условную карту. Что у нас играет лайв-коуч Он играет блокировку на медведя оппонента. Вот так вот. И заканчивается. А, хорошо. Нет, почему, мой милый друг, ты должен делать не это, мне кажется. Почему не воина Анкрайта? А, он хочет пробудить, да, он хочет пробудить Берсерка. Слушайте, у Нокшиса есть шанс на самом деле. Да у него, у... понимаешь, а, он перенесет Акимы. Нет, у Нокшиса все-таки шанса. Ну, лайфхоуч очень хорош, действительно. Он, он вот, смотрите, он сейчас все поймет, да, и просто передвинет эти 38 единиц, он передвинет их. Хотя у нокшеса есть опять-таки чистое небо. Если тот, если Кенсим не будет торопиться, у него все будет хорошо. Но ему придется использовать Варкрай чуть раньше, если он это додумается. Медведь наносит одну единицу урона. Хорошо. Следующий будет гремест отличный гремест. Адриан переносит, допустим, условно, свою, э, свои Кимы, он переносит в рана э, на. Второй или третий ряд, куда ему заблагорассудится. Но тогда... Слушайте, тут есть неплохие шансы у Нокшиса, потому что War Cry, ну будет, не, ну, не скажу, что огромный, но, конечно, у уже преимущество 52. Давайте посчитаем, что он получит в любом случае. Если он использует сейчас Дагона, как же он думает, посмотрите, он очень сильно замнулся. Он может использовать Дагона на чистое небо для того, чтобы достать Накера, потом этого Накера съесть Хейроном, если не накид ой-ой-ой, это гуль, что же он съест, 14, он съедает медведя, он съедает воина от он съедает воин от это очень решает, ой-ой-ой-ой, Нокшес хватается за голову еще больше, покажите отбой Нокшеса, просто только что медведь, почему 15 карт в отбое оппонента, там наверняка много юнитов но есть еще один воин анкрайт, есть еще один воин анкрайт, еще одна, как говорится, надежда. Но тут надо играть этого самого, либо убивать плотву. Кстати, Кейсим, ты должен увидеть это, ты должен убить эту лошадь. Лошадь у оппонента, твой кипран не стоит столько, сколько ты думаешь. Точнее, этот воин анкрайт, это да, да, да, да, он видит это, хорошо, молодец, Кейсим, давай, в плотву, в плотву. В плотву, родименькую Кейсим, у тебя еще есть чистое небо, давай. Давай, в вплотву. Хорошо. 41 на 69. 69 замечательное число для того, чтобы продолжить эту игру. Ну и погода уже не будет. Лайфкоуч это знает Китим. Наверное, надо ему в следующем ходу как раз-таки использовать чистое небо. Надеяться на еще одного медика. Я честно не помню, есть ли он у него. Так, съедает накер. Ну Тут много сил. Ну не хватит совсем чуть-чуть ему, я уверен. Абсолютно. Сейчас. Нет-нет, сначала чистое небо. Сначала чистое небо. Посмотри, что у тебя оттуда. Давай. Кесим сейчас сам посчитает, что у него оттуда Но он использует почему-то Гремисто первым Ну ладно Хорошо Так Сетапит себе Warcry. Слушайте, а может ли быть такое, что у него с чистого неба Например, если Войн Анкрайд То сколько это? Это 10, 20 28 Если это Войн Анкрайд Это еще там 10, правильно 28, 38 Слушайте, Нокшес ведь может победить, если ему выпадет воин Анкрайта. Или он... Нет, он, наверное, не победит, скорее всего, на буквально где-то один поинт. Там Керен очень много сделал. Да-да-да, он не победит. К сожалению, ребят. Так, ну и все-таки кто это будет? Медик. Воин Анкрайта. Он очень был близок. Он очень был близок. Но тут воин Анкрайта. Нокшес, тут воин Анкрайта. Воин Анкрайта. Ты уже не можешь отыгрывать от Геральтов Игни и прочней. Он это... Это такой гранд-финал, друзья. Это просто, это просто... Лайкот считает. Все, он победил. Да-да-да, он кивает. Yes, yes, он говорит, я победил. Нокшис в это время сидит. Очень обидно, очень обидно за этого игрока из Канады, за Кейсима Александру. Фамилию не помню, прошу прощения. И, ну, дай хотя бы Варкрай, давай посмотрим, сколько у тебя будет очков. Много, но где-то около сотни. Стоп! 3 очка на 6 очков ног сейчас выигрывает крат друзья победитель гвинн челленджера известен и это лайф коуч мы поздравляем лайф коуча все конечно же с победой наверное что-то они еще обсудили ну, мы видим, что Нокшис тоже, в принципе, он, конечно, огорчен, но в каком-то смысле он доволен. Друзья, это был суперский гранд-финал, Действительно. И про игроки показали, что они. У них есть порох пороховницы, и они могут показать, на что они способны. Это было круто. Мне очень понравилось. Безумно, конечно. Обидно Нокшеса, он вы, выбил Фью, он выбил Пронео. Потом он выбил Пепеди. Но я не скажу, что может ППД был сильным соперником, но ППД победил Вишру, да, тем не менее. Это было клево. Мне очень понравился этот гранд-финал. Это было зрелищно. Это 3-2. Это 3-2. И это было очень красиво, на мой взгляд. Я поздравляю Лайфкоуча, я поздравляю Нокшес со вторым местом, это тоже весьма достойно. Желаем удачи и надеюсь, что теперь они, мне кажется, теперь Лайфкоуч точно останется в Гвинте, ну а Нокшес, возможно, перейдет в него и с хардцом, потому что после такого а, все-таки успеха на турнире что-то может в нем и измениться. Ну а мы, друзья, точнее я, друзья, с вами прощаюсь, с вами был Паречка, огромное спасибо, что посмотрели это. Эту запись, так сказать, финальной игры Гуинченджера, которой мне, к сожалению, полностью комментировать не разрешили. Но я надеюсь, что все впереди. С вами был Паречка. Большое спасибо за то, что смотрели. Оставайтесь на связи. Всем пока.